Здравствуйте. Во многих восточных техниках, например, в йоге существуют мантры. А есть ли мантры в кунфу? или, может быть, кунг как-то может быть связано с пением? Да, действительно, кунфу и вокал соединены и рекомендуется изучать их вместе. Есть ряд упражнений, в которых мы применяем определенные звуковые вибрации. Мы много говорим о том, что человек приобретает здоровье тогда, когда меняется вибрации. Ритм жизни изменил, вибрации поменялись, а здоровье приобрели. И каждый внутренний орган имеет определенную свою вибрацию. И самый простой, быстрый, эффективный способ изменить вибрацию внутренних органов с помощью определенных мантр звуковых. Для этого существуют звуки, которые улучшают работу внутренних органов. То есть вы делаете упражнения по этой песню. И каждый звуку соответствует какая-то задача, которая решается. Мы на практических занятиях покажем, какой звук, какому органу соответствует и что это улучшает. Саму идею сейчас рассказываю, что это существует. У нас существует также медитация. В медитациях тоже существуют определенные мантры. Они тоже похожи, как у йогов, но немножко уже имеют свои задачи, так как это не йога, это вучи и другая немножко уже культура. Во время медитации существуют звуки, которые вам необходимо выполнять, и они тоже улучшают работу внутренних внутреннего. Те же ом рама это все существует внутри занятия более того я скажу что слово конфу, фу кун -фу», которое приводится работа время кун фу кун работа фу время на самом деле кун фа фа до реми фа четвертая нота четвертая нота это четвертое измерение четвертое измерение это время то есть на самом деле до СИ, ноты это семь нот, семь измерений. И человек, который занимается пением, вокалом, это человек, который может перемещаться в этих измерениях, который чувствует, понимает, ощущает, и если он, конечно, этим занимается. И когда мы приходим на музыку, мы получаем определенный энергетический потенциал. Мы слушаем и наполняемся. Мы а, получаем радость, мы получаем какое-то ощущение. То есть человек на сцене поет, мы пришли послушать для того, чтобы получить состояние другое. Он нам его передает. То есть это очень важно понимать, что вокал музыка и кунг-фу решают одни и те же задачи задачи вибрации здоровья музыка и вокал занятия кунг соединены мы рекомендуем людям которые занимаются вокалом заниматься кунг -фу. люди которые занимаются кунг заниматься музыкой и вокалом если Люди занимаются на занятиях профессионально, то они выполняют определенный мантры и выполнение упражнений. Это все на занятиях объясняется. То есть я клоню к тому, что музыка, вокал и кунг-фу это как брат и сестра. Может двоюродные, троюродные, но они вместе. А можно ли сказать, что люди, которые занимаются вокалом, они более здоровы? Чем люди, которые не занимаются вокалом? Да. Согласен. Люди, которые занимаются вокалом, поют, они более здоровы. Это дыхательные практики. Когда вы присутствуете на занятии по вокалу, вас начинают обучать с того, чтобы приобрести диафрагмальное дыхание. Вдох, живот, надуваем, выдох, втягиваем, и во время этого выполняем пение. Первый урок, который преподается в кунг-фу, Такое же брюшное прямое дыхание. Первый урок. Вдох, живот надуваем, выдох, живот втягиваем. Вдох, нос, выдох, рот. И в это время пение. То есть это практически один и тот же урок. Что на вокале на первом уроке, что на кунг на первом уроке. Но я бы сказал, что для тех, кто занимается вокалом, возможно, они а, не знают такую информацию. Хотя я... Знаю точно, что раньше вокал на Руси был более известен, особенно в Советском Союзе, в 50-х годах. Люди, которые выступали, они были всемирно известны и пели по-другому, не как сейчас. И они пели, используя ребра. То есть это реберное дыхание было. Сейчас все такое американизированное, и предпочтение дается вам такому течению дыхания в олимпийне брюшное но так как реберное дыхание это дыхание вода огонь и более высокий уровень и более тонкие элементы и более энергетические то дыхание реберное оно более проницательное внутреннее более сильное глубинное чем брюшное Потому что брюшное дыхание это дерево. Дерево или огонь. Ногой можно на воду, на огонь смотреть до бесконечности, сидеть возле кастры и смотрите. А что на напрямую смотреть? Посмотрели пошли дальше. Поэтому я бы сказал, что профессиональные певцы, они должны практиковать и брюшное, и реберное дыхание. И если они будут во время пения использовать реберное дыхание, то люди будут слушать их больше. И больше будут зрители, и они будут говорить, что-то вот подменялось в вашем дыхании. Наверное, вы как-то по-другому сейчас пойдете. То есть это мой совет для тех, которые занимаются вокалом. Очень полезный совет, я думаю. Ну, если кому интересно, я могу продолжить эту тему и на персональные занятия объяснить, как решать. Спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. До свидания.